С чего стоит начинать или как все успеть? Качественный ответ начинается с правильно заданного вопроса. IForum 2017 – это самая большая офлайн конференция в Украине, где вы найдете ответы на все ваши вопросы. IForum – это более 7000 посетителей и более 100 докладчиков, шесть потоков информации в режиме нон-стоп, доступных для вашего свободного прослушивания. Вы выбираете и вдохновляетесь тем, что вам интересно. Всего один день. 25 мая. Приходи. Киев, МВЦ, Айфорум 2017.